Да, это праздник, когда в игру добавляют снайперские винтовки. В прошлый раз это был райтек, но с ним разработчики плохо поработали, и для сетевой игры он не очень-то и подходил. ЗРГ <звык> 20 миллиметров перекочевала к нам из Calde Cold War и в свое время в варзоне данная снайпа пользовалась большой популярностью. Но как она себя проявит на мобильном поприще, давайте разбираться. Здорово, мужские мужчины! Прямо сейчас произошел френдли fire, потому что вот этот брат, брат меня смотрит и регулярно сидит на стримах. К слову, в этом бою он мне пытался даже помочь набить нюк. Спасибо, конечно, отец, но я как-нибудь сам. Точку успели занять противники, довольно опасно лезть туда одному, но, как говорится, было не было. Там далеко-далеко есть земля. Брэ. Брэ. Я так понимаю, что вы по-хорошему не хотите ничего. Так, ну, этот чувак нарвался чисто по рофлу, я вообще не знал про него, сорян, дядя. The Friendly Fire, по Я горячка, кипяток, Тот, что в чай Смотри, не обожгись, просто так Не Перемещаемся на следующую точку Слушай, смотри, прикольное окно Пойдем глянем, что там за мультики Ты кто такой, сука? Так, смотри, я уже успел накопить на орбитальный лазер. Давай его и занем. ой ой ой ой кажется, у меня гости. Сейчас на опыте попробую их закрыть. Интересно. Так, ладно, это не проблема. No. Ебать, а вот сейчас я действительно в дерьме. Это все, конечно, круто, но с какого хрена вас тут так много? Мне кажется, или уже не я хочешь за противником, а они за мной. Ты просто... Зачем? Ну зачем? Зачем я так пошел? Чувак, надеюсь, ты сейчас такие же чудеса-скилухи проявишь, как и я. Ну, пожалуйста. Стоп, стоп. А эта говнюшка где пыхнула? Перед вами миниатюра. Мы сделали респавны лучше. Хули щит. Не спрашивайте, как, я и сам не понял. Ой-ой-ой, брата-брат, сорян. Пожалуйста, только не сейчас. Это действительно странно. Ведь ЗРГ на старте получилась очень годной. Я, если честно, сомневался насчет эффективности в сетевой данной снайпы, так как мне почему-то показалось, что она чисто для королевской битвы. Ну что ж, хоть сейчас не упущу момент и скажу разработчикам спасибо за достойный пушкарь и новый опыт. И заодно респект и передам самому большому новостному сообществу ВКонтакте, в котором я постоянно зависаю и чекаю будущие сливы и винты и и другие приколюхи. Кстати, прямо сейчас администрация сообщества организовала большой денежный конкурс, в котором призы очень щедрые и внушительные. Обязательно вливайтесь, мужики, и не забывайте, что даже если у вас нет возможности задонатить в колду, Никит Петров с таким вопросом вам поможет супер быстро. Лично рекомендую, так как сам неоднократно к Никиту обращался. Ссылку на конкурс и группу полутайте в описании. Так, о чем это я рассказывал? А, короче, ЗРГ. Давненько я не получал столько удовольствия от игры на снайпе, так как здесь прекрасно вообще все. И стандартный внешний вид, и звук выстрела, и, конечно же, самое главное тактика, технические характеристики и их потенциал. Давайте не будем слишком загоняться по циферкам, лишь скажу, что на стандартном боезапасе данная снайпа ваншотит везде, кроме ног. Туда 95 единиц дамаг залетит. Это. Супер хороший результат, но каково было мое удивление, когда я поставил магазин с противотранспортными патронами. Чтобы вы понимали, урон в ноги 104. У меня все. Мало того, что ваншотган, так этот модуль негативных эффектов по типу ухудшения скорости прицеливания не накидывает. Честно, я не понимаю как, но мне это охренеть как сильно нравится. Но думаю, это продлится недолго, так как найдутся нытики, которые будут триггерить снайперов и эту движуху быстро похерят. Скоростные характеристики, на мое удивление, у этой снайпы тоже очень приятные. Благодаря этому есть вариативность геймплея. Можно халдить и играть позиционно, а можно и на танцпол зарытать, ну, конечно, кто умеет дэнсить. Чуть не забыл сказать, магазин бафует урон по транспорту и в королевской битве, это очень заметно и очень эффективно. И, откровенно говоря, я был бы очень рад, если бы такая штука работала еще и в сетевой игре только по скорстрикам, ибо это же тоже своего рода техника. К сожалению, такой му здесь не пашет, но за ваншот в ноги все равно снимаю шляп перед разработчиками. Сейчас я без сомнения могу сказать, что это флагманская и самая сильная снайперская винтовка в колде. Если вы учитесь играть на снайпушках, берите за РГ. Если вы уже нормально накидываете со снайпой, все равно берите за РГ. Потому что, как мне кажется, это хорошая попытка разработчиков, конечно же, продать легендарный скин на данную снайпуху, да и просто дать вторую жизнь снайперскому классу, ибо какое положение вещей сейчас в рейтинге, вы без меня знаете. Ничего сверхъестественного в сборке нет, это стандартный вариант. Перк быстрой смены здесь, я считаю, не нужен, так как перка на взводе мне хватает за глаза. А вот ваншот в ноги это очень полезная штука, от которой я бы не стал отказываться, если вы играете суперподвижно и у вас не так много времени выцеливать хитбоксы. Интересно, такую годноту начали завозить в мобильнике Мобильную колду, потому что уже на горизонте маячит мобильный барзон. как считаете? Кстати, брата-братья, специально для вас на лайв-канал могу лайтовенький эпизод с вебочкой зарядить, как я с чудо-снайпой путешествую в, в королевской битве. Вы мне обязательно об этом дайте знать в комментариях, например, словом «Заряжай». И заодно там же в комментариях напишите, как вам снайпуха. Я, например, еще под впечатлением. А выпуск немножечко задержался в тупо из-за того, что я просто весь день проиграл с ней. Ну и в целом сезон, кстати, у нас тоже неплохой. Это прям огонь, это радует. Жду, в общем, вашего мнения в комментариях. Увидимся у меня в телеграм-канале. Подписывайтесь обязательно. А это был Огнянский. Все только начинается.